Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Возобновляюсь не так называемой серии видео из автомобиля. Когда езжу по делам, возникают различного рода мысли, возникают сейчас в последнее время различного рода вопросы. Да? Но наиболее, наверное, наболевшие на постараюсь ответить. То есть первое, вот что в последнее время задает мне очень много вопросов, да, очень много вопросов касающихся того, что же все-таки происходит с рубль-долларом. Максим угадал там в летом 2019 года, указал там перед заседанием Центробанка и угадал перед Новым годом, да, что достигнем значения 70. Какие твои прогнозы на, на 2019 год по доллару? Ну давайте, ребят, по прогнозам. У нас на самом деле 2019 год, начало этого года, да, знаменовалось очень большим оптимизмом на рынке. То есть объем оптимизма, который сейчас присутствует на рынке, он ну просто нетривиален. Начиная от того, что у нас просто в конце прошлого года безмерно сильно шарахнуло вниз, то есть падали из рынки развивающихся экономик, доллар укреплялся ко всем мировым валютам. И в конечном счете привело к тому, что даже Америку зацепило, да? то есть в конце года падение по американскому рынку ценных бумаг достигало 15-20%, то есть отдельные компании падали на 30-50%. Итак, для того, чтобы ответить на вопрос все-таки, как будет себя вести доллар. В 2019 году нужно, в принципе, строить различного рода прогнозы, связанные с моментами, что будет с процентными ставками в Америке, да? То есть я неоднократно об этом говорил, я говорил это на вебинарах, я говорил это на учебе и говорил, что в принципе, друзья, все очень просто, да, в современной экономике при всем том, что дуют щеки, надувают их как. Как, как все сложно, как все непросто, что это высшая математика, что только избранные могут разобраться на фондовом рынке. Все это ерунда и бред. То есть, вот лично мое мнение, все очень просто. Когда у вас деньги дешевые, когда у вас процентные ставки низкие, то в этом случае экономика растет. Почему растет экономика? Потому что при низких процентных ставках идет активное потребление. Соответственно, если задаваться вопросом, почему же в 2018 году глобально креп укреплялся доллар ко всем мировым валютам, то есть это не значит, что он укрепился только к рублю. Да? То есть доллар укрепился ко всем мировым валютам. И к евро, и к валютам развивающихся экономик, то есть он укрепился ко всем. Если смотреть, что, что было причиной, причиной укрепления глобального укрепления доллара являлось то, что было удорожание процентных ставок в Америке. То есть удорожание процентных ставок в Америке происходило. Началось еще в семнадцатом 16 годах, достигло в декабре 2018 года там уровня 2,5%. А плюс наряду с тем, что повышается процентная ставка в Америке, повышаются процентные ставки в Америке, еще растет сокращение активов на балансе Федерального резерва. Да, то есть что -то подливает масло в огонь. То есть к ноябрю-декабрю месяца объем изымаемой ликвидности федеральным резервом составлял порядка 60 миллиардов долларов в месяц соответственно большинство аналитиков которые которых я слушаю которые мнение чьих я читаю, да, это ведущие инвестиционные дома, они все говорят, что процентные ставки, в принципе, находятся на приемлемом уровне, а инфляция там составляет, то есть от чего зависят процентной ставки, процентные ставки зависят от инфляции, да, то есть в текущий момент инфляционные показатели в Америке составляют 2,5-2,7, а процентная ставка, соответственно, находится в этом диапазоне. При этом очень важным является аргументом, что безработица в Америке находится на низком уровне. А инфляция находится на достаточно комфортном уровне по сравнению с уровнем безработицы. Когда у вас высокая безработица, то есть, экономическое чудо Дональда Трампа, оно вырвалось в то, что перестали давать талоны на еду, самый низкий уровень безработицы за 50 лет. То есть, все люди трудоустроены в Америке, у синих воротничков растет заработная плата выше инфляции. То есть очень много налоговых стимулов. Да? То есть, если ты имеешь семью с детьми, то в этом случае тебя освобождают там, от уплаты налогового. Малый и средний бизнес освободили от уплаты налога на имущество. <coughs> то есть тем самым да, в дополнительные деньги, которые ты можешь потратить. Если у тебя появляются дополнительные деньги, которые ты можешь потратить, то в этом случае банк это понимает, осознает, он повышает тебе кредитоспособность, у тебя увеличивается располагаемый доход, и ты можешь больше потратить. Это все очень понятно, да? И, то есть, для чего я это говорю, почему я констатирую этот факт, да, прогнозируя движение доллара. Одна простая причина, когда у тебя низкая безработица, когда у тебя все трудоустроены и все потребляют активно, у тебя твоя экономика не поспевает за потреблением, да, то есть не поспевает за располагаемым уровнем дохода, который люди могут потратить. И это приводит к разгону инфляции. А разгон инфляции долгосрочно приводит к росту процентных ставок. И поэтому нужно понимать, что Федрезерв идет по этому пути. И так как все заслуги, которые Трамп сейчас выставляет себе на флаг, какой он крутой президент, как он сократил безработицу, как он трудоустроил людей, фактически оборотной стороной этой медали является разгон инфляции. А разгон инфляции и безработицы – это единственные два показателя, которые таргетируют Федеральная резервная система. То есть, если инфляция будет расти, процентные ставки будут расти – это первый показатель, и никуда Федрезерв от этого не денется, и процентные ставки будет повышать. И в этом случае я считаю, что по-прежнему люди, которые сейчас пересматривают свои портфели, продавая доллары, продавать точно сейчас по 65 не стоит. То есть, я бы наоборот 65-65 по-прежнему бы наращивал позиции, по-прежнему бы разгружал долгосрочно какие-то инвестиционные идеи, где вы уже заработали прибыль, да, выходил непосредственно в кэш и ждался, как, ждал, когда будет этих рост процентных ставок. Это первый момент. Второй момент, который тоже хочется в этом видео сказать по поводу курса доллара, и уже вкратце о нем говорил, заключается в том, что э, говорят о том, ну, то есть процентная ставка Федерального резерва составляет всего лишь 2,5%. Ничего подобного. То есть, то, что сделали Федрезерв и Европейский Центробанк и другие мировые ЦБ, печатая деньги по программам количественного смягчения, покупки активов на свои балансы, это было беспрецедентно. Это было впервые в истории, которая, ну то есть, эта история началась в 2009 году. Первая программа была запущена Федрезервом, потом поддержала его Центробанк, Европейский Центробанк и Банк Китая на внутреннем рынке. Так вот. Это тоже давало ликвидность, да, то есть это тоже давало в какой-то степени дешевые деньги, то есть у вас деньги и так были под 0%, а вам Федрезерв еще ликвидности наливал. Соответственно, когда Фед начинает изымать эту ликвидность по 50-60 миллиардов долларов в день, это равносильно повышению процентной ставки. То есть вы же изымаете ликвидность, вы же деньги у банков забираете. И соответственно банки же этими капиталами, этими активами они не оперируют. То есть это фактически сопоставимость с тем, что процентная ставка де-факто эффективная процентная ставка, да, эффективная монетарная политика Федрезерва, это замечают единицы да и не учитывают эти показатели, На в самом деле говорит о том, что если мы возьмем рост процентной ставки в Америке, если мы возьмем сокращение активов на балансе Федрезерва, то совокупный эффект об этих двух вещах говорит о том, что в настоящий момент процентная ставка в Америке от Феда составляет в районе 4,5. Предыдущие два кризиса 98 и 2008 годов всегда начинались, когда процентная ставка в Америке достигала 4,5-5,5% и держалась в этом диапазоне где-то на протяжении двух-трех кварталов. Ребят, совокупная, совокупная ставка в Америке сейчас с учетом сокращения активов на балансе, с учетом уже повысившейся процентной ставки, здесь нужно просто следить за активами на балансе Федрезерва, уже составляет в районе 4,5% и составляет на самом деле уже скоро будет квартал, поэтому вот эти вот розочки, да, вот это вот прекрасное, то есть вот я сейчас смотрю реально на рынок, такое ощущение, что вот то, что было еще там один-два месяца назад Куда-то, блин, все испарилось. Была э, чрезмерная паника, была жесткая политика Федрезерва, то есть мы понимаем, что инфляция достаточно высокая, процентные ставки будем повышать, а балансы по-прежнему продолжим сокращать. Проходит две недели после Нового года, Павел выступает, и рынок вдруг, в моменте, для меня это очень удивительно, да, считает, что в 2019 году. Федрезерв вообще больше ни разу не повысит процентные ставки. Активы вообще больше сокращать не будет, выкуп, ну, сокращать выкуп объема активов. И Трамп там с Си Цзиньпинем расцелуются в десна да, и э, подпишут э, устраивающие всех торговые соглашения. Ну, я, я считаю, что сейчас на, на рынке чрезмерный оптимизм. Да, и в этом случае, ну, лично мое мнение, в любом случае сохранять кэшевую позицию в долларах, комфортный уровень закупок. Как я уже неоднократно говорил, 65-65,5 ниже вряд ли дадут, но и выше, да, то есть сейчас у нас увеличиваются санкционные риски законопроекты. Опять же, непонятно, что будет с торговым соглашением с Китаем и непонятно дальнейшая политика Федрезерва. Неопределенности на рынке очень и очень много, рынок очень шаткий. А в следующем видео постараюсь рассказать свое мнение, что же на самом деле мы видим сейчас в текущий момент, каким образом разводят толпу. Ну, а сегодня, наверное, уже все, практически 10 минут разговаривал, поэтому в качестве резюме. Доллар, я не жду, что будет какое-то падение в долларе глобальное мировое по, там, по одной простой причине, потому что эффект кумулятивный от роста процентных ставок, от э, сокращения балансов активов на балансе Федрезерва, мы все это еще не учли, в цены это не заложено. На этом все, был, на связи был Максим Петров, э, до свидания вам и удачи.